Я не расслышала, потому что я Марафон вот сейчас как раз первая. Марафон возможности меня. Марафон возможностей меня, потому что впервые в жизни я все записывала, друзья, и хотела бы с вами сегодня немного поделиться тем, что теперь я точно знаю, как нужно заходить, что происходит во время всех этих процессов в течение 7 дней, и как нужно выходить, потому что у нас были разные, скажем, разные опыты, и очень интересная группа была, с которой, в общем-то, мы от суток до семи, у нас есть такие люди, которые более семи суток, есть человек такой, я думаю, что сегодня он будет, и как раз-таки более семи суток был один Владислав у нас из Чехии, который смог пройти этот марафон за всех за нас, друзья, то есть он был у нас как, знаете, локомотив. И чему мы несказанно рады и теперь, что есть к чему стремиться и мы прям вот в одном потоке все это чувствовали видели слышали участвовали ну что ж друзья давайте поприветствуем светлану потому что я я что-то боюсь что и меня сегодня не остановить светочка здравствуй еще раз Здравствуйте. Ну вот огромное спасибо за такой марафончик, и хочу сказать, что сегодня Светлана нас уже вывела на второй марафон депривации сна, и это тоже очень интересно, что будет завтра, я еще не знаю, но, по крайней мере, сегодня у нас была предварительная встреча, где Светлана нам дала ценные указания, рекомендации, и, конечно же, мы будем обследовать, потому что очень хочется попасть в состояние такое вне времени, в иную плотность. И вот эти все вот вещи, о которых я слышала от моих друзей, которые меня привели в автономию, они могут случиться с нами уже завтра, друзья. Итак, поехали, Светочка, Если у тебя вопросы, а я пока посмотрю на канал YouTube.